Мне часто задают вопрос, что я буду чувствовать во время процедуры СМАЙЛЬ. Я говорю о том, что болезненных ощущений у вас не будет совершенно. Вы будете чувствовать мое прикосновение, вы будете чувствовать, возможно, полив водички и будете видеть зеленую лампочку перед своим взглядом, но при этом легкие поглаживающие движения могут быть, но все происходит очень приятно, комфортно и щадяще для пациента.